И закрываю я глаза От пепла, что сдувает ветер Представлю я, что ты со мной да что красивее всех на свете Под звон гитары я Как ветер дышит, как и рычагает. Под звон гитары я спою Ту песню, кто еще не слышал Что лишь тебя одну я жду Чтобы рассказать, как ветер дышит Как разжигает